В этом выпуске я расскажу, как за 10 минут заработать 5 долларов в криптовалюте BAT. Это самая настоящая халява, не нужно делать практически ничего. Я сам ей воспользовался, всем друзьям и родственникам рассказал. Все работает, все довольны на 100% халявные, реальные деньги. Проверено неоднократно, действительно 5 долларов раздают всем и каждому. Итак, начнем. Абсолютно всем криптовалютная компания BAT раздает по 5 долларов за установку самого быстрого в мире блокчейн-браузера Brave. Это их собственная разработка, ни один браузер в мире не открывает страницы в интернете настолько быстро, как блокчейн браузер Brave. Во всех тестах он от 3 до 8 раз быстрее Google Chrome, Opera, Firefox и прочих конкурентов. Я на него постоянно перешел и могу сказать, что очень привык к суперскорости. Тем более, к нему подходят все приложения из магазина Google Chrome. Так вот, чтобы гарантированно получить 5 долларов в криптовалюте BAT, нужно скачать браузер по ссылке в описании и пользоваться браузером 30 дней. Абсолютно легкие деньги, нет ничего проще. Чтобы увеличить доход, я рекомендую установить браузер Brave себе на компьютер, смартфон, планшет, так вы сможете получить 15 долларов. По 5 долларов за каждое устройство. За компьютер, за смартфон, за планшет. Чем больше устройств, на которые вы установите Brave, тем больше денег вы получите. Важное условие. Пользоваться браузером Brave нужно ежедневно в течение 30 дней. А теперь я покажу пошаговые действия, как и что нужно сделать. Чтобы гарантированно получить 5 долларов, переходим по ссылке в описании и нажимаем Download Brave. Запускаем установку Brave и ждем, пока он скачается и установится. При первом запуске браузера его нужно настроить. Первое, что нужно сделать, сменить язык с английского на русский. Для этого нажимаем в правый верхний угол на три полоски, далее Settings и попадаем в настройки. Листаем настройки вниз, нажимаем Advance и доходим до пункта Languages. То, что нужно. Нажимаем на English, потом на Add Languages и добавляем русский язык. Язык добавлен и нажимаем на три точечки рядом с русским языком и ставим галочку. Нажимаем Relaunch и перезапускаем браузер. Браузер перезапустился на русском языке. Попадаем опять в приветственное окно. Давайте начнем. Импорт закладок и настроек. Нажимаем импортировать и выбираем браузер, которым вы раньше пользовались. Импортируем из него ваши закладки, пароли и так далее. Далее окно. Измените поисковую систему. По умолчанию стоит поисковый Google. Меня устраивает. Нажимаем Далее. Выбираем цветовую схему. Далее. Настраиваем щиты безопасности. Нажимаем Далее. Включить вознаграждение Brave. Это то, что нужно. Нажимаем Включить вознаграждение. Нажимаем Да, я готов. Создается кошелек. Кошелек создан на балансе 0 бат. Так вот, чтобы получить 5 долларов в криптовалюте бат, нужно пользоваться браузером 30 дней. Важный момент. На всякий случай я рекомендую сохранить кошелька в надежное место, например, на бумагу. Это позволит в будущем легко и просто восстановить кошелек, если вы забудете, где ваши деньги лежат. Что для этого нужно сделать? Нажимаем на шестеренку, мы вошли в настройки криптовалютного кошелька. Здесь есть ключ восстановления, который состоит из 24 слов. Эти слова запишите на листик, листик положите в надежное место, вот и все. Закрываем окошко. Проверяем. Здесь должно быть вознаграждение Brave включено. Вознаграждение Brave – это то, что нужно. Если галочка включена, браузер Brave заплатит 5 долларов. Автоматически взнос отключайте, это нужно, чтобы 5 долларов были на вашем кошельке и чтобы вы решали, куда их вывести. На всякий случай я покажу все настройки, как у меня настроено, чтобы вы могли свериться. А теперь я расскажу пошаговое действия, как получить еще по 5 долларов за установку мобильной версии браузера Brave на смартфон или планшет. Пошаговые действия, что для планшета, что для смартфона, будут одинаковыми. Итак, начинаем. Чтобы 100% получить по 5 долларов за установку браузера Brave на смартфон или планшет, переходим по ссылке в описании под видео. И нажимаем Download Brave. Нажали Download Brave и попадаем в магазин Google Play Market. Нажимаем установить, браузер устанавливается, браузер установился. Теперь нам надо включить вознаграждение, это и есть те самые 5 долларов. Для этого в адресной строке браузера Brave набираем Chrome, двоеточие, Слэш, слэш, флакс. Открываются опции браузера Brave. В поиске флагов мы набираем слово reward. Так как эта функция получения денег находится в отключенном состоянии, мы нажимаем на default и нажимаем на enable. Включаем. После чего нажимаем внизу кнопочку relaunch now. Браузер перезапустился и обратите внимание, справа сверху появился значок треугольничка. Нажимаем на треугольничек и нажимаем вступить в программу Brave Rewards. Создается криптовалютный кошелек. Кошелек создан. Отлично. Это все настройки. Теперь по истечении 30 дней вы Получите еще по 5 долларов за установку мобильного браузера Brave на смартфон и планшет. Напоследок, еще зайдите в настройки кошелька и убедитесь, чтобы вознаграждение Brave было включено. И отключите автоматический взнос. Все должно быть в точности, как на видео. Вот и все. Через 30 дней вам будет начислено 15 долларов по 5 долларов за установку браузера Brave на компьютер, смартфон и планшет.